Сорт острого перца Каролина Риппер шоколадная. Такой вот высоты у нас кустик. Вот растет он у меня в 6-литровом горшке. Сеня довольно-таки высокая. Этот сорт относится к виду Capsicum Chinense. Это сверхострые сорта. Срок созревания такого перца от 200 дней. Грубо говоря, доходит до 10 месяцев от момента, когда проклюнулась семечка, и появился первый росток. Вкус такого перца сладковатый, фруктовый. Высота в открытом грунте может достигать выше 1 метра. В теплицах он может достигать до полутора метра в высоту. Метр пятьдесят – это как бы очень-очень много. Сегодня середина, можно сказать, октября. На улице, вот на солнце, 28 градусов. Жарище неимоверное. Вчера еще пока так жарко не было. Сегодня поставил, уже половина листьев подлетала. Потому что очень и очень жарко. Вот такие вот шоколадные плоды у этого перчика. Вот посмотрите, вот с таким вот жалом. Вот, красавцы. Красавцы. Одно слово красавцы. Смотрите, какое желание. Сорт тоже довольно высокоурожайный. Вот такой вот высоты куст. Острота этого перчика от 1 миллиона 200 тысяч до 2 миллионов 200 тысяч по шкале Скойла. Это очень-очень острый перец. Этот перец занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый-самый острый перец на данный момент. Острее его еще пока ничего не зарегистрировано. Высота такого кустика, сейчас мы замерим. Так, вот, от верха, от самой верхушки до начала горшка, 70 сантиметров. Такой вот высокий куст. Вот рядом с ним растет красная каролина рипер. Плоды я уже с нее снял. У нее такая же точно высота. Тоже 70 сантиметров она. Вот такие вот Красивые плоды. Вот она тоже растет в 6 литровом горшке. Рядом с ракота. Вот ракота такой кустиком тут, Он плоды висят, он завязывается во всю, во всю вяжется. Вот, смотрите, сколько плодов, Это желтая ракота. Очень жарко сегодня, просто солнце неимоверное. На Красной Каролине риппер. У меня было 18 плодов. Но они созревают по одному. А если их не срывать, они начинают загниваться. Так что приходится обрывать потихонечку. Ну как бы снимать я не, я не стал его. Почему? Потому что там один плод всем не зеленый. В общем, вот такой вот красавец. Вот он цветет у меня. Вот бутончики завязываются. Вот плодики вяжутся. Вяжутся, вяжутся, потихонечку вяжутся. Вот такой вот красавец. Вот шоколадный. Они созревают сразу. Резко все раз и созрели. Они не созревают, как красные, к примеру, по одной, по одной штуке. Эти сразу созревают сразу все. Созрели. И потом сейчас я уберу их. И начнется новые завязи. Начнется цветение. И опять плоды начнут завязываться. На красном вот я снял. И вот я же говорю, они начинают, начинают завязывать плоды. Вот кустики. И подвязывает, подвязывает потихонечку плоды. На ярком солнце лучше не ставить такие перцы, имею в виду шоколадного цвета. Почему? По одной причине. Почему? Потому что вчера они еще были нормальные. Началось неимоверное солнце. Сейчас я вам покажу. Так, и они меня начали гореть. Начали жариться. Сейчас я сорву и покажу. Вот смотрите, что происходит с плодами которые повернуты к солнцу, они сразу мгновенно сгорают. Раз и побелел. И вот задняя часть здесь, которая была повернута к солнышку, видите, вот смотрите, плоды погорели. Вот поджарился, вот поджарился. Так что на яркое солнце лучше не ставить растения шоколадными плодами, с темными. Они сразу мгновенно начинают сгорать. Вот эти все плоды, красные, к примеру, желтые, они не подгорают. Такой сорт лучше высевать на рассаду где-то с 5 января. Почему? Потому что срок очень и очень долгий у него. Больше, э, срок созревания больше 200, даже 280 дней. Очень долго созревает. Он может созреть у вас, ну я не знаю, там, грубо говоря, в октябре месяце только в середине октября начнет только созревать. Вот он у меня недели две назад он еще стоял зеленый. Видите, теперь он весь, весь полностью созрел. Что касается красной каролины Риппер, то она созревает по одному, по одному перчику. Один перчик созрел, через время прошло, прошло еще один созрел, и так вот по одному по одному она созревает. Приходится снимать плоды. Если один плод остается, он просто начинает вас загниваться. Загнивается плод, и остальные плоды не завязывается пока вы не уберете лишние плоды очень продуктивные растения очень-очень острые так что я советую всем выращивать такую перчик у себя дома это просто бесподобный сорт очень-очень хороший так что советую выращивайте